Вітаю, шановні друзі, усіх тих, хто слушает и смотрит православное слово. Усіх тих, кому небайдужие питание церковного життя, домашнего благочастия, не небайдужие проблемы у жизни верующих. Цикл бесед, который начинается с сегодняшнего дня, будет связан проблемам семьи. Проблема ця была всегда в эти часы достаточно актуальной, серьезной. И почнемо ми сьогодні із батьківської тематики, з проблеми виховання дітей. Ми часто чуємо вислів, що у хороших батьків виростають хороші діти, хоча ми мало задумывались над цим, а хто ж вони такі хороші батьки. Батьки це те середовище, в якому починається життя дитини. У важку хвилину дитя звертається до батька, до матері. Детя потребует любов, любовь, любови чистой, щирой, теплой. Детина должна має в будь-який будь час чувствовать, мати уверенность в том, что ее любят, про нее пиклуются. И без этого не может быть здоровой морали в семье. Любовь батьков, только она может передать взаимную любовь и доверие детей існує певна категория батьків, при тому таких немало, которые считают, думают по-иншему. не вважают, что если дитя знает, что их любят, то не вырастает бавно эгоистичную. И, мабуть, именно из -за этих причин еще в XVI столетии Российский демонстрой наказал батькові, которые видят дитину, что играется, не посмехаться ей. Однако... Что будет случиться на душу дитини, которая весь час чувствует на себе холодную байдужность з боку батьков? Игры – это ее свет, это свет детей, в который мы должны порынуть и разделить эту чистую дитячую радость. И еще преподобный Серфим Саровский говорил, что когда дитя бавиться, то с ней ангел грає. Но ну, а когда батько считает, что это это для него чужий світ, то и дитя для него родный тоже стає чужим, чужеземцем в батьковской хаті, нативні рисы у дитини з'являються не от наблюшки любови, а от її. И чтобы дитина розуміла нас, следует учиться самим ее понимать. Гордовитый батько считает зазорным спускаться до ревня дитини. Мудрый батько. Он считает, что до уровня дитини не опускается, а поднимается. Поднимается до понимания, тонкостей истины детства, до способности видеть світ очима детей. Мы часто не звертаємо внимание на то, что дитя не только виховується нами, ще і саме и Саме виховання происходит на базе того, что дитина видит и чувствует вокруг себя. И поэтому, конечно, важную роль виграют то, Какие как, как, как, как у семьи традиции, какие есть домашние звичия. Скажем, в православной родине, как правило, у одного малюка никто не примушает хреститися, целевать великих святых на иконах, робити поклончики. Он сам делает те, потому что этого хочет. Хочет быть таким, как его батько и мать, каким его старший брать, і и сестричка. І, і це не, є, не лише наслідування прикладу, дитина здатна уловити невидимые стороны духовных реалий. Дитина краще здатна відчути подих благодаті, те, що не вдається нам, дорослому. И тому світ церкви для дітей це рідний світ. Діти це є релігні Поэтому тому Христос не випадково по правді кажу вам, коли не, не вернитесь и не станете, як діти. Не въедете Царство Небесное. Стати мудрим, батько, просто. Но, взагалі, вся мудрість криется в простоті. Для этого следует от від негативной критики. Ну, скажем, от телепень, сколько раз може тебе говорить, негиднику, або любой дурень знал бы на том месте, как это заработать. Какими бы справедливыми не были бы эти дарикания, в каких ситуациях они не промывали, они стают вменными с поверью на у развития детей. Они гальмуют их развитие, гальмуют их развитие добрых старин. Мудрый батько скажет по-другому, ты вчинив неверно, або недобре вчинив, або ты помилився. И мы таким чином должны научить себе запобігати засудження детей. Дитина тогда больше желания бажання что-то узнать, больше выявляет они закладываются в грунт для развития их как особи, а не батьки притупляют этот развитие. И вообще, дитина не может никогда видеть, как батьки сваряться с другими детьми. А про сварки между собой, в доме в присутствии детей, вообще не має быть мови. Иначе мы дітей превратим в духовных калік. И взагалі все, что дитина бачить и чує в доме может быть максимально безпристрасним. У настійнах квартире не має бути місця оголним дівицям і Шварцнайерам. В колі не мають лунати агресивні звуки рок-музики чи роздираючи крики з екранів телевізора. Все, чим торкається дитина своїми оремпочуттів, залишає від душі глибокий слід. Тому велике значення православна традиція приділяє для закладання азів моралі з перших днів життя наявності в домі ікон, духовних картин тихому читанню молитов, спокойной музыке, если бы было, конечно, церковному спеву. Всему тому, что от зеркаля в себе часто и благодать. Не Випадково тому церковные дети верующих родин, как правило, больше сосредственные, більш спокойные и уверенные, чем дети неверующих. Дуже важно, давать возможность дитині самі оценить свой вчинок, стать автором оценки, и то, що она зробила. Ну, назвати дитя недотепою, грязнулою ледрем, дуже просто. Але важко сумніватися, що дитина з цим погодиться і тим більше поміняє свою поведінку. А якщо дитина сама визнає неправоту своїх дій, сама дасть належну оцінку своєму чинку, то она сделает наличные висновки. Да, конечно, она будет потом помилятися, будет что-то механічно. механично. Но пройдет час, и в последний висота высота будет взята. И тогда эта радость будет нашей общей радостью. И именно этой радостью я бажаю всем вам, шановные батьки.